Есть, есть определенная иерархия того, как э, формируется состояние. Э, оно формируется сверху вниз. Э, здесь э, есть система ценностей, мировоззрения, вот, хорошо, плохо, э, в то, что вы верите. Эта штука, она берет опыт, который вы прожили, и выбирает именно тот опыт, который соответствует вашей системе ценностей. Дальше. Исходя из того опыта, который был, вы выбираете определенные модели поведения, которые являются привычными для вас. После этого вы проживаете привычные для вас эмоции и чувства, получаете определенное ощущение в теле от их проживания и определенное состояние здоровья. То есть вот эта вот верхушка, она формирует вообще полностью вот всю жизнедеятельность. Меняя верхушку, будет меняться опыт, будет меняться модель поведения, меняться будет чувство, меняться будут ощущения, меняться будет состояние здоровья.